Она, она даже лучше. Ну да. Лучше, чем была. Вот вы сейчас, друзья, слышали мнение специалистов в этих шапках. Через него прошло очень большое количество. И на самом деле эти шапки стали еще плотнее, еще удобней еще качественнее. Таким образом можно висеть и получать прекрасное состояние растяжения, вытяжки, медитировать. медитировать. не давит на чудо. Слушайте, ну это действительно очень, еще, еще лучше стала шапка глиссона. Сразу висишь, ну, поторопился, чтобы ролик был короткий, а так даже не хочется слазить. Круто. Заказывайте себе петлю глиссона, вытягивайте шейный отдел, весь позвоночник прямо висишь и чувствуется аж до поясницы. Да прибудет с нами сила приезжайте в Сочи